Да. Работает? Угу Совет для штукатуров, только начинающих. Вот многие берут и его, как накидали, тянут снизу и вверх. Начинают тянуть напрягается. Не надо этого делать, надо вот накидал, и берешь вот поменьше расстояния. Оп, потом уже снизу. Оп. Потом дальше вниз. Опять. Оп. И потом уже самый вниз. И все. И все, вот так надо делать. А не надо вот так снизу. Сразу брать много распора и тянуть. Чтоб тяжело не было. Упрощаем. Раз, два допустим вот так такой совет немногие я замечал что многие тянут по-другому все дорогая иди твою работу снимай